iOS 12 уже не за горами, буквально считанные часы остаются до презентации, а точнее, выпуска новой мобильной операционной системы от Apple. Прямо сейчас поговорим с тобой максимально подробно обо всех вещах, которые необходимо знать перед установкой iOS 12. В преддверии WWDC 18 мои друзья из iMobi выпускают новую утилиту AnyTrends Cloud. Помимо этого, они сделали конкурс в честь выпуска нового приложения. Принимай участие по ссылке в описании и получи шанс выиграть iPad Pro 2018 или Google Home. Удачи! Актуальность твоего гаджета является просто наиважнейшим аспектом, который либо позволит тебе насладиться абсолютно всеми прелестями iOS 12, либо не позволит совершить себе апдейт до самой последней тестовой сборки операционной системы. Этот вопрос достаточно серьезно волнует владельцев iPhone 5s. Я, честно сказать вам, даже не могу предполагать на 100%, да что, какие там 100%, даже на 60-70%, что данная прошивка будет доступна для девайса, который мы упомянули с вами ранее. А вот кому точно переживать не стоит, так это владельцам iPhone 6, iPhone SE, iPad Air 4 -го. поколения, господи. Еще дубль. iPhone 6, iPhone SE, iPad mini 4 поколения, iPad Air 2 и для владельцев, устройства которых находится рангом выше, чем... Сейчас перечислены. Если iOS 12 будет доступна для загрузки на ваше устройство, то я бы задумался о стабильности работы, а точнее о ее отсутствии. Вспоминая прошлый год и iOS 11 Beta 1, я бы ни в коем случае не рекомендовал к установке и первую бетку iOS 12. Даже несмотря на новые фишки, анимации и вообще новый дизайн, все равно стабильность работы вашего, ну, пускай в нашем случае одного устройства, например, у меня это iPhone 7 Plus, будет стоять Приоритете. Любые бета-версии, касающиеся революционных апдейтов, вроде iOS 9, 10 и 11, являются не особо блистающими в плане автономности. Можно сказать, что в своем роде этот параметр является ахиллесовой пятой абсолютно всех обновлений. Однако iOS 12 позиционируется как работа над ошибками, или же, проще говоря, в этой операционной системе Apple направлена на исправление определенного рода ошибок и повышение стабильности. 7 раз отмерь, и 8 отмеришь, как говорится. Несовместимость софта с новой версией PO, Так также как и автономность, скорее всего, будет являться слабым звеном iOS 12. Неработающий навигатор в iOS 9, проблемы со Сбербанком в iOS 11, чего ждать-то iOS 12, вот честно, из-за несовместимости приложений даже представить таки стрёмно, что же там будет в итоге не работать. По моим предположениям, размер первой бета-версии iOS 12 будет достигать 2,5 гигабайт если не больше. Много это или мало решать, конечно же, вам, однако, если вы в конечном итоге все таки решитесь получить апдейт на свое устройство, то обязательно позаботьтесь, чтобы на вашем iPhone либо же iPad было достаточно свободного места для установки обновления. Если все вещи, о которых мы говорили с вами здесь на протяжении последних нескольких минут для вас плюс-минус симпатичны, то поздравляю, вы просто-таки сверхчеловек. Дело остается за малым. Самым наиважнейшим, просто наисвятейшим правилом который нельзя забывать перед установкой любой бета-версии iOS, является создание резервной копии вашего устройства в iTunes. Все на самом деле очень просто. Подключаешь свой девайс к компьютеру, запускаешь iTunes, пуляешь резервную копию в iTunes, либо iCloud, куда тебе будет удобнее. И вуаля, готово. Можешь... Хоть брать и обмазываться iOS 12 Beta 1, iOS 11 4, чего-то там. В общем, все без разницы, ведь абсолютно вся информация с твоего девайса, будь это iPhone, либо же iPad, скопирована на твой компьютер и беспокоиться, собственно говоря, уже не за что. Бинго! А вот и лучшие комментарии к предыдущему видео. iPhone очень скучный, отчасти да. 50 гб облачного хранилища бесплатно, я за 5 гб. Очень мало. Еще бы. Но мы-то знаем, кому все пойдут смотреть презентацию. А-а-а. Жиза, у меня тоже с режимом энергосбережения садиться быстрее. садится Что делать, что сделать. Хочу откат на его с 10 М -м -м. О, да вы из Англии? Yes, sir. Пиши хоть что-нибудь в комментариях, и самое угарное, безбашенное и веселое я вставлю уже через одно видео. Совсем скоро увидимся, бойцы. До новых встреч. Пока.